В каждом живом существе прописан инстинкт самосохранения. Ум эти процессы усложняет в тысячу раз, если он бесконтролен. Когда у человека не хватает связи с Высшим, когда его духовная суть, она не видна Личности, то возникает чувство страха и переживания за свою жизнь. Если говорить о том, что человеку действительно нужно, то это научиться быть в связи, с Высшим, выстроить вертикальную связь. Как правило, люди обычно ищут защиту в социальной жизни, они делают, пытаются делать свою жизнь более совершенной, закрываются и все такое. Когда это происходит, они усугубляют свою ситуацию тем, что они, не выстраивая вертикальную связь, не получают духовную силу, живительную силу. И таким образом постепенно. Страх овладевает ими, проникает в кровь, в клетку, в сознание. И жизнь становится невыносимой. Тогда возникают депрессии, суицидальные наклонности, пробуждаются и все такое. Есть, конечно, и другие программы, но все эти программы идут из прошлой жизни. Лечение единственное — это молитва и медитация. Это энергизация тела, создание возможности привлечение большей энергии. Когда в человеке много духовной творческой силы, когда у человека много энергии, у человека не возникает таких мыслей, и депрессии просто исчезают, они растворяются. Да, из подсознания могут выходить различные программы, но они выходят, чтобы рассеяться, чтобы быть трансформированными. Поэтому духовная практика, трудотерапия, работа, действительно физическая работа, вытаскивает людей из многих, от многих заболеваний и спасают. От таких вот э, заболеваний, как страх перед жизнью, страх перед будущим, борьба с прошлым, которая, в общем-то, ум, который вытягивает на передний план и ставит перед вами неудачи прошлого, борьба с этим прошлым, все это лечится духовной практикой. Когда человек практикует, он приобретает силы. Когда у человека много сил, у него не возникает депрессии, он достаточно осознан. Когда мозг его правильно, адекватно реагирует, у него не возникает такого аспекта, как шизофрения, потому что все психические, ментальные болезни возникают из-за бесконтрольного ума, который выносит жизненные токи, жизненные силы и оставляет мозг без сил. Таким образом человек уже не может адекватно реагировать. Наоборот, когда мы практикуем, когда мы занимаемся духовной практикой, мы пробуждаем нейронные связи, выстраивая вертикальную связь с Высшим, мы приобретаем качество жизни. Даже если человеку приходится кармически претерпевать какие-то изменения, он их воспринимает по-настоящему как герой. Потому что когда вы занимаетесь медитацией, медитация – это величайшая возможность очистить свое подсознание. В подсознании очень много всего находится. Там положительные отрицательные опыты. Естественно, вся муть поднимается на поверхность. Вы когда подметаете, собираете мусор в кучу, заметьте, сколько пыли летает. Эта пыль должна сесть, потом ее тоже надо подсобрать. Это называется духовное очищение. Естественно, все поднимается на поверхность. В практике Крия, когда вы поднимаете свое сознание к небесам, вместе с этим вы поднимаете всю муть, дабы осознать, отделить зерна от плевел внутри себя. И тогда, конечно, человеку требуется некоторое терпение. Опять же, молитва и медитация совместно на начальном этапе когда человек еще не перешел в полностью в медитацию очень глубокую где он общается с творцом внутри себя со своим высшим я напрямую где постоянно происходит то что называется благодать на начальном этапе нужно научиться устремлять свой взор через обращение когда вы входите в состояние тишины и покоя Творец сам присутствует в вас, как эта балансность, мощный поток жизни. Во время медитации человек получает огромные силы, тело преобразуется, каждый раз оно обновляется. Поэтому нужно молиться, медитировать, заниматься именно физически каким-то видом деятельности. Это может быть даже отдельно спорт, но если люди практикуют допустим йогу, у них есть чем заниматься. Любые направления, которые помогают человеку почувствовать свое тело в действии, они хороши, но если это делается механически, то это не дает развития, это уносит энергию, человек просто устает, так же, как устают спортсмены через несколько лет интенсивной борьбы за пьедестал.